Всем привет! С вами я Драк и сегодня я хочу вам показать, вот как мы снимали это видео. Сразу говорю, к сожалению, я снимал сейчас сталкера и не смог. То, что почему-то был черный экран. Ну не несу. Давайте заснимем. Пос я Драк. Да это не общий канал, да не это общий. Ну получается Драк, Резоин и еще пару блогеров. Ну, вот. Сразу говорю, мои друзья, то есть один хочет только летом создать аккаунт Я создал еще в октябре, 25 октября прошлого года И прикол в том, что вот его заблокировали Создал новый, точно не помню Сейчас покажу, во-первых, свой скин из Майнкрафта А во-вторых, что еще хочу сказать Самое главное, я хочу купить себе микрофон чтобы звук был гораздо гораздо гораздо лучше, а не такой. Я понимаю, как ушам больно. Я же свои ролики должен пересмотреть. Вот такая аватарка у меня была. А, ну в принципе вы уже скин увидели. Ну и вот такой скин. Только я его доработал и вот на одном из этих плеч был флаг России. Ну увидите потом. Прохождение я буду снимать по Майнкрафту. Давайте продолжим. Вы их увидите чуть позже, но не блогеры, а просто на наш канал. Сегодня мы будем проверять вот такой вот телефон кнопочный. Сразу Больше. говорю, он Samsung не Nokia. Купили мы его в лобаре. Ну на самом деле мы его не покупали, он просто был у меня. Но очень давно мне типа сказали, ну, бери, делай с ним все, что хочешь. Я такой, почему бы не заснять такой ролик? Если есть про Nokia людей, почему бы и мне бы не заснять? И сейчас мы, Паш, мы находимся э, на третьем этаже и пробуем, что будет, если его сбросить с третьего этажа. Да, давайте посмотрим Всё. и увидим. Хорошо. Так и вот я уже на балконе вот такой вот. Телевизор. Сразу говорю, вот этот ролик мы снимали, я снимала от своего лица, потому что, смотрите, у меня вот камера разбитая. Вот она разбита, поэтому так плохо не снимает. Продолжаем. Yeah. сейчас секунду он стоит да, видите как его мутно и сейчас увидите его камеру. И... Меня... он разлетелся вниз. так стой вот как он снимал как это он видел снимаю ладно и вот я ему сказал отойди он сделал шаг влево и все Think... И он, короче, прикол в том Телефон приземлился Очень близко с ним Ты че? Она... Там, кстати, прикол в том, что У него остался Он пробил слой снега она... и всё... О, батареи нету так, там и нет. А батареи там и не было Она вздулась А, еще лучше Ч? А, еще крышка была. Да, вот он улетел и разлетелся, и все. О, поцарапанный жестко. Да. Он не поцарапан. Там за счет, короче, что я один раз вот видите, зеленый? Я его да перелом вот так качу, и у него осталось вот эти зеленые, как линии, смотрите. Ну, я покупала телефон. Во-первых, забилось вот это отверстие. Ну, типа, куда зарядку вставлять? Но вот тут не забились. Самое главное, это зарядка. А? Я не знаю вообще. Вот. Да. Ну, счет телефона. И прошу наметить, у него вот вроде бы вот эта краска максимум отлетела и все. И да сама вот это, брали мы его без батареи, ну по дешевке. И перемещаемся в другое место, чтобы подорвать его на втором корсаре. Подорвать. К сожалению, Но пока мы искали это место. И тут мне Резан такой говорить типа, нам же дадут за это, во-первых, просто нас могут опять заблокировать. Я такой, ладно, не будем. Вс. И такой дом, у нас много заброшенных домов. Почему бы не снять вот такой ролик как ностальгия? Я находил их и просто смотрел за девятнадцатый год. Смотрите. Уже стемнело, и мы решили показать вот, наши заброшенные дома, какие они были в 2019, и какие сейчас, в 2023 году. Вы можете наблюдать их. И иногда я здесь снимал именно с карт, и мы пока искали это место. мы решили заснять сблизи, там, короче, слишком много деревьев выросло. То есть растительности много, и за счет вот этого... Даже за счет растительности его было не видно. Кстати, как я понял, он горел два раза. Получается, он в том, где подальше. Скажу, он Вот тут вот он горел, и получается, что еще вот тут. То есть, вот натыкались вот на заброшки водоросли. с моего района и, и решили их... Да, вот в этом доме, по типу, вот на... Ну, короче, вон там, если пройдете дальше, то увидите... Примерно такую же конструкцию, и вот тут стена просто, нету ее. То есть вот где балкон, и вот тут вот как дырка, прям, фон квартиру. И с, реальной, с тем временем. Сразу говорю, это наш групповой канал, и почему телефон был без батареи. Ну, да. потому что нам да. такой продали. А вот, сейчас. вот это поле, как мы видите, вот, сейчас. Канал, и почему телефон был без батареи. Это поле вообще создано для футбола, но на нем никто не играет, оно просто так уже загажено, что невозможно. На нем камни, стекла, кирпичи, все, о нем все забыли. Ну потому что нам мы такой продали с батареей. А вот в этой части, если сделать другое фото, там была наша база, и нам не разрешили. Во-первых, мы устроили, то есть там были диваны, стол, мы, короче, сделали нормальную базу. Еще пленкой обмотали, типа, чтобы был как дом. Фоткать мы не смогли. И, ну, короче, вот с этого дома, поскольку их выселяли, они такие, ни вам, ни нам. И, короче, просто облили бензином или каким-то маслом просто облили кресло. Ну, не хотели не знаю там их не было получается вот он сейчас Вы но идею эту мы взяли уж, еще <с очень <с давно кстати вот в этом доме пару секунд и вот насчет этой заброшки мы снимали именно вот в этой заброшке Он на втором этаже мы вот здесь вот были и вот тут мы вот. отсюда вас Снимаю я на этот канал, потому что мы старые заблокировали. Этот дом, кстати, горел. И через месяц попытаюсь восстановить. И вот подписывайтесь на канал, всем, вот, удачи, этаж всем горел. вот, я тут показал свой скин. И как говорю, всем удачи. Всем пока. Подписывайтесь на канал. И не забывайте, потому что я разыгрываю эту кофту. То есть именно от своего скина. Разыгрывается она. До 1 мая, 16 апреля условия такие вы должны написать комментарий, и все решит рулетка. Удачи и остановник Джой.